Дарим новую игрушку. Сердце с руками. Будет сейчас. Посмотрим, как с ним играться. да? Он. Он, уже, он уже пищит. Он уже там пищит за дверями. Сейчас мы его очень торжествовать. Что это? Что это? Зая, что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Игрушка. Игрушка, немного, да? Ну, что тебе отдать эту игрушку? Это твоя игрушка? Да? Это твоя игрушка. Отдай. Забери. Забери. Забери. Руками? А зубами? Нет? Нет? А зубами? Нет? Забирай. Нет? Забирай. Нет? Не руками. Нет? Руками, Нет? Руками. время насколько ему хватит ее, и как он с ней будет аккуратно играться потому что в комментариях к фото когда ее купил написали что кому-то там хватило на пару часов Довольный как слон твое Спасибо. Так, так, Зубами, а зубами все равно, все равно. Я поймал и DimaTorzok